Всем привет! Сегодня с вами я, Майн Микс и Доловка. Сегодня мы продолжим выживать простых похождений. В прошлой серии мы успели сломать ноги и руки, а также лет. Поехали! дом, а потом посетим ад и найдем там крепость. Сначала я сейчас пойду, на... блин, ведьма тут. Надо поспать. Да, сначала мы построим дом. Главное, чтоб меня это. Женщина... А у меня голова жжет, что делал? Все, у меня красная голова. Спать срочно. О, картошках Наверное, ядовитая. Давай быстрее спать, Господи. Да, давай, давай, быстрее. М -м -м. Классное место. Все, наконец-то. Что за место ты выбрал? Ой! Да, ты слишком пере сделал сборку. А на то она то на их хардкор, но это бы было интересно. Я пошел к нашему дому. Где наш дом? А, блин, мне сейчас крейпер взорвет. Я еще тем более медленно хожу и все делаю. Вот все, наш дом. Я нашел. А можешь, пожалуйста, сделать сундук? Пока что я буду ломать этот, этот каменный пол. Опа. опа. Хм, здесь, конечно, очень нужные вещи. Назрэ... Назрэк, так, все, я пол построил. Короче, я предлагаю здесь ресурсы. Короче, на держи тебе тоже дерево. Будем вместе ноги ломать. Да. Смотри, опа. Я на немного поменьше Да чё меня бьет курица? Ты бедную курицу удар. Сейчас смертельный номер. Ну-ка составим лодку и спрыгнем опа все честно, не смертельную потому что ты вообще урона даже не получал вот у меня смертельный номер еще мне сейчас курица угодно она же ну на держи блок ладно на держи сейчас у меня есть блин стой. Стой! Курица, курица, курица! Ай! она меня сейчас убьет! Ну пусть меня грохнет! Что, пусть она меня грохнет. А гость сделаем ферму из этих э, младших. Я пошел добывать веру. Кстати, в прошлой серии я так и не побывал в деревне. Все, пошел э, копать песочек. И буду переплавлять его. А где все жители? Короче, в этой деревне нечего делать. Ой, я нашел наш верстак, короче, когда у нас еще дома не было. А! О, я нашел нашу шахту, короче. Все, я нашел нашу шахту. Ой, меня какая-то фигня укусила. Курца, это видео. Все, короче, стекло больше не... Осталось найти куряти. Я предлагаю поставить кровать и поспать. Кстати, вначале я не прочитал книжечку «Странные сны». Давайте я теперь уже про... Вчера ночью мне проснился самый странный сон на свете. Во сне я взял три из трех странных кристаллов которые находил ранее. И добавив гроздку редстоуна, измельчил их в миске при по помощи кремния. Кристаллы обязательно должны быть разных типов. Сделав все правильно, я в результате получил странную светящуюся пыль. После я посыпал ею книжную полку, но сон закончился, прежде чем я увидел, что произошло. Меня терзают сомнения, стоит ли делать то, что я увидел во сне. У меня складывается такое впечатление. Будто пыль собиралась, собиралась показать нечто удивительное, но при этом очень опасное. Окей, так курочки подходите всем. Я пошел скрычавец, потому что мне очень нужна шерсть. Я скрафтил бин, который можно юзнуть. Вот нажав ПКМ. Мы с помощью медикаментов можем залечить нужный орган, зажимаем. И все. О, хомяк. Короче, я его домой сейчас занесу. О, все. О, у нас где деревья выросли тут. О, как много куриц О, тут два изумруда, я их возьму. Пять изумрудов. Я предлагаю скорстить а, куриц как здесь работает сокращение О, здесь перья падают. А, я короче вспомнил, а, как а, размножаются. Здесь, по-моему, должен быть петух. А. У нас нет петуха. Не, ну если я не ошибаюсь. В этой серии сегодня не получится найти крепость. Всем пока. Пока-пока. Пока. пока, пока.